Приветствую. В этом видео я хочу поговорить о важной, о самой важной, наверное, вещи для интернет-предпринимателя – о делегировании полномочий. Я многократно уже рассказывал свою историю, как я начинал все изучать самостоятельно, все этапы интернет-продаж я делал вначале сам, своими руками, но реальный сдвиг, реальный продвижение вперед именно по деньгам, именно по результатам произошел после того, как я начал делегировать. Делегировать полном, делегировать и вот это вот понятие менеджмента. Менеджмент по, по сути это самая важность, что вам надо знать. А для того, чтобы менеджить хорошо, нужно освоить основные этапы. Основные этапы интернет-продаж, что конкретно, в какой последовательности делать. Об этом я многократно рассказываю в своих курсах, в коучинге, когда обучаю бизнес предпринимателей, но кратко это первое мы создаем сайт. Сайт на самом деле можно создавать на простых относительно дешевых площадках. Чаще всего делается на WordPress. Это самая по себестоимости недорогая и удобная Платформа. По сути, для нее есть множество специальных плагинов, которые позволяют настроить буквально все что угодно. Для небольшого сайта, для предприятия, для, например, вы оказываете 10-20 услуг, производите 10-20, даже нам до 100 наименований продукции это вообще оптимальный вариант. Сайт создается на основе семантической есть Для того, чтобы вот ваш бизнес стартанул реально стартанул вам надо дать задачу создать семантическое ядро это набор ключевых фраз при помощи которых ваши потенциальные клиенты ищут вас в интернете И на основе этого ядра создается вообще все остальное все что можно сделать в интернет продажах именно на основе этого семантического ядра и строится это примерно минимум тысяча фраз обычно это 5-10 тысяч поисковых фраз при помощи которых со всех сторон фактически мы нагоняем людей на ваш сайт и на ваши продающие страницы. Сайт организуем по группам. То есть вот эти продающие фразы мы распределяем, по порупируем по, по, именно по группам, по высокочастотным. То есть наиболее часто встречающиеся фразы являются именно группирующими. И по, по, их, по этой структуре создаем множество контента на сайте и продающие страницы. Очень важно вот выстроить структуру таким образом чтобы у вас на сайте для каждого вашего продукта для каждой услуги были набор продающих страниц так называемые воронки то есть вы создаете одну страницу куда где заказ происходит и туда множество множество страниц которые ведут сопутствующие так называемый длинный хвост этих ключевых фраз при помощи которых вы туда людей изгоняете ваша задача чтобы люди либо же просто сразу заказали ваши услуги если вы написали хороший продающий текст либо же Хотя бы записались в рассылку, Аж дальше в рассылке мы выстраиваем, опять же, вот я достаточно подробно это рассказывал в по email-маркетингу, как именно рассылать людям эти письма. Вы тогда, после, обычно статистика показывает, что после седьмого касания люди вам больше доверяют, либо же первая продажа на небольшую сумму. А дальше уже можно, опять же, при помощи той рассылки, upsell, downsell, Кросс-сейл, то есть это основные вещи которые позволяют повысить сумму среднего чека из способов привлечения трафика на сайт это поисковая оптимизация контекстная реклама социальные сети email маркетинг основные такие направления опять же нанимаем специалистов тех кто разбирается в этой тематике ваша задача просто научиться контролировать их работу то есть отслеживать ключевые показатели которые важны для вашего бизнеса об этом я Коучинг вот, подробно рассказываю в своих курсах. и Постоянно, постоянно контролировать и мониторить. Вот именно фактор мониторинга он резко повышает э, результаты. Когда вы видите еженедельно, видите, какой прогресс произошел, сколько было заказов, сколько было продаж, сколько людей пришло, какая конверсия сайта. Тогда у вас реальный всплеск продаж. Используйте эти техники. Внизу есть формочка, куда надо ввести ваш e-mail и ваше имя. Вводите, нажимаете кнопку «Продолжить», и вам будут приходить специально уроки подобное этому с детальным описанием разных фишек интернет-продаж, которые позволяют поднять ваши доходы, раскрутить ваш сайт и посещаемость сайта, и действительно получать больше больше денег от вашего бизнеса. Удачи вам!